оно охуенно, братан. Пока ждал загрузку этого мода на Андрюху, понял, почему эта игра называется «Бесконечное лето». И всем привет, Добро пожаловать на канал. И сегодня я специально для вас запишу самое быстрое прохождение мода «Огонь и вода на бесконечное лето». Ну, не будем тянуть арта за яйки. Погнали нахуй! Вот, в общем, мы и прошли мод, устроили, так сказать, спидран. Ставьте лайк, если хотите увидеть от меня еще подобные видео. Мод мне, говорил это, положа руку на сердце, очень понравился. Прекрасный запутанный сюжет, за развитием которого чертовски интересно наблюдать. Идеально воссоздана удивительная атмосфера юности, коммунизма и доступных женщин, которые подкупала оригинал. 100% попадание в образы персонажей. Я могу бесконечно перечислять все возможные достоинства этого мода, но все они просто меркнут перед божественной, блять, оптимизацией по дендрилку. В общем, всем спасибо за внимание. Жду ваших подпись под этим видео в виде лайков, дизлайков, дневных комментов и, возможно, даже подписанок. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на моем канале. Ищите меня в Тендракт Ютуба. Я там буду где-то между Ирэем Хованским и Володей Ржавом. Всем пока.